Всем привет, меня зовут Ваня, вы на, на моем канале Клим. Сегодня я вам расскажу об моем дискорд-канале, в котором вы можете сделать, общаться, э, искать себе тиммейтов э, по папку, по фортнайту, по майнкрафту, по кс абсолютно везде, где вы захотите, э, любые почти игры, даже Roblox, понимаете, даже Roblox. И все это бесплатно, главное, только... Главное, только если у вас нету Дискорда, ссылочка на скачивание Дискорда в описании и на сам Дискорд-канал тоже будет все в описании и на мои другие соцсети. Давайте мы приступим. А, у нас есть Дискорд-канал, что же дальше делать? Надо перейти по ссылке в описании, которая будет в описании. Да, логично. Потом вы попадете на вот такой вот сервак, называется он PUBG Mobile, PUBG Mobile Team. Это не только PUBG Mobile, Team. Здесь вы видите голосовые каналы. Ранкин, анранкин. Это получается в папку. Это сразу на голосовой канал с PUBG. То есть вот эти вот два канала. Это PUBG, ранкин и анранкин. То есть ранговый и неранговый. Дальше есть Майнкрафт и Фортнайт. Будут добавляться еще некоторые игры. Тоже Roblox, также КСК. Все добавится. У вас есть чат. В чате вы можете переписываться с друзьями. Например, как писать там, например, привет, там, как дела, и видите, мне дали второй левел, то есть вы можете повышать левел свой, и э, всякое другое еще делать. На сервере также есть э, модератор Костя, его зовут Костя, обязательно ему пишите, точнее как, ему не надо писать, он очень занятой человек, пишите только по делу, там, если что-то спросить, но лучше мне все пишите, я вам лучше все объясню. А дальше есть «Музик». В «Мьюзике» вы можете писать любые а, песни свои, которые вы знаете. И, например, вот э, я удалю только что просто канал перед записью «Музыка», чтобы никто не заходил. Но мы сейчас еще раз добавим. Вот «Мьюзик». И в голосовом канале вы можете зайти в этот голосовой канал, написать, именно обязательно вы должны написать «Плюс». Пишите «Плюс плей». Пишите плюс плей. И песня, например, например, например, например 18 мне уже да? <м reflects noise>, Нажимаете Enter. И у вас здесь включается эта фигня, но я замучу, потому что YouTube блокирует за авторские права. Как бы вы ничего не слышали. Вот, такой вот получился у нас видео. Коротенькая кор короткометражка. Пап uh, team Тим, заходите, ищите себе тиммейтов в CSGO, Майнкрафт, Fortnite, Пап, uh, общайтесь со своими друзьями, жду обязательно набора в, в мою команду для видеосъемки, все будет тут, а также есть информация, правила, канал, то есть в правилах вы можете почитать тут, да, то, что как со мной поиграть в Пап Мобайл, в GO и также, ну, Вообще, в любые игры, в которые я могу поиграть. Здесь вам надо пройти тест, я прямо сейчас вам объясню. А, заходите в этот канал, правила в информации. И э, заходите по этой ссылке, регистрируйтесь в руме Потом переходите по ссылочке ниже. И у вас здесь есть такая выходит, как бы, страничка. И здесь вы должны... Я пишу, привет, дорогой друг, вы называете, здравствуйте, если у тебя минимум один час в день на игру в папк. Э, да, э, ну, у вас, может, нету, ну, короче, это зависит от... Я потом посмотрю и все проверю. Может быть, кстати, исключение, но вы обязательно должны ответить любой вопросик. А, если у тебя звание золота? надо иметь звание золото, чтобы поиграть с нами. Да. Если у тебя раздел клубы, клубы то есть... В папке есть снизу такой раздел клубы, как бы, чтобы вступить в наш клуб. А, будешь ли ты играть дома? То есть, не дома. А, если ты будешь играть не дома, тебе надо обязательно меня это предупредить, потому что могут быть шумы, нажимаешь «Отправить». И мне на почту, на почту мне приходит... Мне на почту приходит твою, твой ответ... Твой ответ, я его обязательно смотрю, обязательно мы посмотрим, не посмотрю, я просто посмотрит мой модератор, примет ли он тебя, это уже зависит от твоих вопросов, так что обязательно проходите тест, э заходите в мой дискорд канал, всех буду вас там ждать. Всем удачи, всем пока, с вами был Ваня, вы были на канале, на канале Клим, ждите остальных видео, ссылочка в описании на мои все, все, все соцсети, дискорд, канал и всякие разные ссылки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.